Я приближаюсь к смерти, как к победе, я приближаюсь к старческой земле. растет число друзей моих на небе, Как мало их осталось на земле, Там в небесах прославленный Сын Божий. Те, кто Боги счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, Чем все богатства тренные земли. Питаясь Словом Божиим, как хлебом, Я размышляю о добре и зле как хорошо душой стремиться в небо как плохо быть привязанным к земле зачем копить сокровища земные они сгорят до берега. Друзья вкушают Радость в небе А я тостую В клетке и земли В то время как безумными в огневе Направим души к утренней И будем чаще помышлять о небе Не суетясь напрасно на земле, на земле. Я приближаюсь к смерти, как к победе Почившие мои, я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли, там в небесах прославленный Сын Божий, Там те, кто в Боге счастье обрели. Поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Зачем копить сокровища земные? Они сгорят до пепельной золы. Мои друзья вкушают радость в небе. А я тоскую в клетке из земли.